А державу свою, рукою своей Богородица, стелит на землю зарю, разложила белый покрова, Да на землю вступила посой, Набрала водицы в руках. Дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. Сегодня у нас рубрика «Лик Богоматери». Мы поговорим об одной из самых удивительных, чудотворных икон Божьей Матери, которая называется «Отрада» или есть еще название «Утешение». А иногда ее называют еще «Отрада» и «Утешение». Празднование этой иконе Русская Православная Церковь установила 3 февраля. Эта дивная святыня находится на Святой горе Афон, в одном из самых богатых и красивых монастырей, который называется ватопед Этот димный образ появился в этом монастыре в IV веке. И вот как это случилось. В 395 году сын последнего римского императора, Феодусия Великого, Аркадий, возвращался на корабле из Рима в Константинополь. У берегов Афона его корабль настигла буря. И во время этой бури царевича смыло волной в море. Его приближенные скорбели, думая, что их юный господин погиб утро боря закончилась, и весьма потрепанный корабль пристал к берегам Афона. В глубокой скорби приближенные царевича вышли на берег, радуясь одновременно и своему спасению, и в то же время скорбя об Аркадии. И вот божьим промыслом, идя вглубь берега, они заметили куску маники, и когда они подошли к этому кусту, то увидели, что под кустом тихо, нервно спит царевич Аркадий. Правда, весь он был в мокрой одежде, как будто только что его вынули из моря. Радости слуг императора не было предела. Когда царевич проснулся от их, от их криков, он рассказал им, что когда волна накрыла его, он взмолился к Пресвятой Богородице, прося ее о помощи. И тут какая-то сила его вытолкала из моря на берег, а остальное он не помнит. Надо ли говорить, как обрадовался Феодосий Великий, узнав о чудесном спасении сына. Этот куст, под которым заснул отрок, находился недалеко от развалин монастыря. Этот монастырь был основан несколько десятилетий назад Константином Великим. Но во времена Юлиана Отступника там разрушили несколько храмов. И самый главный храм Благовещения Пресвятой Богородицы тоже был разрушен. Тогда император Феодосий Великий, который славился делами милосердия и был христианином, восстановил этот монастырь. А главный храм... Благовещение Пресвятой Богородицы, он отстроил заново и построил его на месте вот того куста Куманики, где был найден царевич. Притом, святой престол этого храма э, находился именно в том самом месте, где рос куст. Далее э, император благоукрасил этот храм и монастырь в целом и подарил монастырю икону, которую стали называть Титорская Божья Матерь. Ее поместили в алтаре, и она стала называться еще алтарницей. Это была Адигитрия. Что значит Адигитрия? Адегитрия значит путеводительница, то есть Пресвятая Богородица изображена с младенцем, чуть наклоняя голову, она указывает рукой на своего сына, показывая тем самым, что единственный правильный путь жизни это следовать за Христом. Это довольно-таки распространенный тип изображения Божьей Матери. Дальше император Феодосий повелел богато расписать храм. Его расписали богатыми фресками. И одна из фресок тоже представляла себе образ Божьей Матери Адигитрия. На освящении храма Благовещения Пресвятой Богородицы присутствовали сам император царевич Аркадий и константинопольский патриарх Нектарий. Монастырь назвали Ватопет. Ватопет означает куст отрока в память о чудесном спасении царевича. И вот об этой чудесной иконе, которая изображена на фреске, пойдет сейчас дальше речь. Прошло несколько столетий с того памятного события. Наступил 1807 год. К этому времени монастырь уже был богат, в нем было очень много иноков. И, конечно, алжирские пираты, которые промышляли недалеко от берегов Афона, мечтали о том, чтобы как-нибудь напасть на монастырь, разграбить его, а иноков перебить. И вот тут в ночь на 3 февраля они решили осуществить свой замысел. Они высадились возле монастыря и спрятались в кустах, в надежде, что когда утром ничего не подозревающие монахи откроют ворота, они спокойно ворвутся в монастырь и совершат свое злое дело. И вот наступило утро 3 февраля. Только что отошла утренняя, и монахи разошлись по своим кельям для кратковременного отдыха. В церкви Благовещения Пресвятой Богородицы остался один игумен, отец Геннадий. Он совершал свое обычное утреннее правило, глядя на иконостас. И вдруг, совершая молитвенное правило, он услышал голос со стороны фрески, где была изображена Пресвятая Богородица. «Не отверзайтесь сегодня врат обителей! «Ну, взойдите на стены монастыря и разгоните разбойников». Сначала игумен подумал, что ему послышалось. Но голос повторился снова. «Не отверзайте сегодня врат обители, но взойдите на стены монастыря и разгоните разбойников». Тогда настоятель храма взглянул на фреску и в ужасе Остолбенел. Образы Пресвятой Богородицы и младенца ожили. Младенец, гневно взирая на настоятеля, правой рукой закрывал уста Божьей Матери, говоря, нет, матушка моя, не говори им, пусть они будут наказаны за то, что дурно исполняют монастырское правило. Но Пресвятая Богородица ласково отстранила руку. Младенца и снова повторила. Не отверзайте сегодня врат обители, но взойдите на стены монастыря и разгоните разбойников. А потом покайтесь. И далее все исчезло. Но лики на фреске поменяли свое положение. Теперь, икона, теперь фреска выглядела следующим образом. Младенец... Заграждал уста Божьей Матери, а Пресвятая Богородица ласково и нежно отстраняла его руку, и при этом ее лик был отведен чуть-чуть в сторону. Взгляд при этом был кроткий, добрый и нежный, а взгляд младенца был строг. Игумин Геннадий был потрясен увиденным, и когда собралась братья, он им показал образ Божьей Матери на фреске, все увидели, что образ действительно изменен, и рассказал о том, что случилось. Тогда монахи взяли оружие, взошли на стены, и когда подступили к стенам монастыря разбойники, смогли успешно отразить нападение. Затем они совершили благодарственный молебен и принесли покаяние, потому что поняли, что Спаситель хотел их наказать за их нерадения в монастырском житии. Но Пресвятая Богородица, как добрая и нежная заступница всех христиан, их спасла и умолила Сына Своего не наказывать их. После этого события в знак благодарности фресков Фрагмент фрески, где была изображена Божья Матерь с младенца, была аккуратно вырезана из стены, облачена в богатую серебряную рису, помещена в киот, и далее ее поставили на харах, немножко чуть далее от правого в вниз специальной ниши, и совершали с тех пор перед ней молебны. Именно перед. Этим образом пошла с той поры традиция постригать монахов. Да, то есть монахи совершали постриг именно вот перед иконой Божьей Матери, которая стала называться теперь отрада или утешение, или по-гречески парамифия. Еще ее называли Вотопецкая по месту ее нахождения. Это икона, оригинал этой иконы, да, теперь это была не фреска, а икона. Вот, находится в Атапецком монастыре до сих пор. Перед этой иконой в свое время принял постриг и преподобный Максим Грек. В 518 году по приглашению московского князя он прибыл в Москву для того, чтобы исправить богослужебные книги и перевести греческие рукописи, которые находились в в библиотеке государя. И с собой он в дар московскому государю привез копии двух образов. Это Божья Матери Ктиторская, которая в свое время подарил Феодосий Великий, и которая находится в алтаре Ватопецкого монастыря. И вот образ Божьей Матери от Рады Утешения. Вот тот самый образ, который ожил тогда в 807 году. Так эти два образа, и образ «Отрада и утешения» появились на Руси. И стали одним из, вот образ «Отрада и утешения» стал одним из самых любимых образов русских людей. Перед ним стали молиться для того, чтобы попросить защиты от стихийных бедствий, от эпидемий. Просили молитв за сохранение семьи и достойное воспитание детей. Но мы с вами, дорогие братья и сестры, знаем, что это один из образов Божьей Матери. Пресвятая Богородица у нас одна. Это образов много. И если мы молимся перед любым образом Божьей Матери, с верой, приносим покаяние, то Пресвятая Богородица нас всегда защитит и помилует, даже если Господь захочет нас наказать. То есть Божья Матерь имеет дерзновение вот, перед Сыном Своим, молиться за нас и даже Ему в чем-то противоречить ради нашего блага. Главное, что от нас ждет Господь и Пресвятая Богородица, это покаяние. И вот образ отрады и утешения нам об этом напоминает. Я поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с днем празднования иконы. Храни вас Господь молитвами Пресвятой Богородицы. Державу свою, любовью своей Богородица.